В соответствии с пунктом 4, части 1, статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года, номер 44 ФЗ, закупка у единственного поставщика может осуществляться заказчиком в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 300 тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить на основании пункта 4, части 1, Статья 93 закона номер 44 ФЗ не должен превышать 2 миллиона рублей или не должен превышать 5% совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 50 миллионов рублей. Таким образом, закупки, не превышающие 300 тысяч рублей, не требуют обосновывать в ГИСКАИ. Необходимо поставить галочку в соответствующий чекбокс. В течение какого срока можно использовать коммерческие предложения для обоснования закупки при формировании мероприятия по информатизации? При формировании мероприятия по информатизации для обоснования закупки коммерческие предложения рекомендуется прикладывать не старше 6 месяцев. Причем срок самого коммерческого предложения должен действовать на момент согласования мероприятия по информатизации, либо должны быть применены корректирующие коэффициенты и индексы, перечень и размер которых необходимо обосновывать и привести в обоснование начальной цены контракта. Как можно перевести мероприятие по информатизации в архив? Мероприятие по информатизации возможно перевести в архив из статусов «Черновик» и «Надоработки». При этом обращаем Ваше внимание на то, что обязательным условием для перевода мероприятия в архив является отсутствие сведений по объему бюджетных ассигнований в разделах 5 и 6. Направляйте свои вопросы на нашу электронную почту info.sobakoceki.ru, которая указана в описании к видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!